Да все славный парень. ездил он херцом за голубями, И вдали мелькал ему челнок его челнок С белыми, как чайка парусами. Голубей он нам не продавал, Воровал, лазил по карманам собирал он собирал с девушкой ходил по ресторанам но однажды этот парень У фонтана вплоть и темно синим, и напросто на димушка дала его дала. У фонтанов вплоть темно синим. Боже, познай, вами крошка нас с тобой, кто нам преподнес печаль до злобу, кто на наше счастье плохой обожливый, поднял кровавленую. I stood in крепка, потому что воля дорога, у дорога, А на воле бур бывает Вот Потому что воля, дорога, у дорога, А на волей бур бывает редко.